чашка термос фиалка на 150 миллилитров и чашка термос бутон на 100 миллилитров внешне они очень похожи отличаются только объемом обе чашки термос выполнены из толстого жаропрочного стекла которые не боятся температуры. Можно заливать крутой кипяток, очень горячий чай, ставить в микроволновку и совершенно не обжигает руки. Давайте протестируем. Чашка термос бутон. Наливаем горячий чай. Руку не обжигает. Достаточно удобно держать. Очень удобная чашечка. Приятная и симпатичная. Наливаем чай в фиалку, которая чуть-чуть побольше. Ее также удобно держать в руке. Достаточно, она чуть-чуть побольше. Кто любит большие объемы, в принципе, достаточно хорошо подойдет. Прекрасный подарок, и также для себя, тоже очень хорошо. Вот так выглядят чашки с двойными стенками, с налитым горячим чаем. Если вы сомневаетесь, какая вам подойдет больше, берите один бутон и одну фиалку. Они у нас продаются поштучно, вживую вы сможете уже более точно определиться какая вам больше подойдет. Все чашки Термос из жаропрочного стекла выдуваются вручную, поэтому их не рекомендуется мыть в посудомоечной машине. Они просто могут начать через какое-то время протекать, поэтому только ручная мойка здесь возможно. Надеюсь вам понравились такие чашечки. Они у нас пользуются большим спросом, постоянно их покупают. И если вы ищете для себя удобную чашечку, практичную, то вот рекомендую вам именно такие. И, в общем-то, они подойдут на подарок тоже очень хорошо. Думаю, человек, который под... получит в подарок такую чашечку, он, конечно, будет очень-очень доволен. Ну, если для вас это кажется маленькая, маленький объем, маленькая чашечка у нас есть побольше. Смотрите наши обзоры, подписывайтесь на канал. Всем удачи и приятного чаепития!